Следующий, следующий модуль проблем, рождаемых избыточным материнским чувством, да, это нереализованность. Сейчас очень много говорят о реализации, о поиске своего предназначения и так далее. Так вот, психически незрелая личность, которая выходит из-под из избыточной материнской любви, из-под из избыточной заботы, и она практически никогда никогда не сможет найти свое предназначение практически то что они там иногда успешно иногда там чего-то добиваются это не значит что они нашли свое предназначение. предназначение может быть совершенно в другой области ну к примеру вот чтобы вы понимали насколько здесь большой диапазон и что такое предназначение это вообще отдельная тема которая требует глубокого рассмотрения я эту тему глубоко изучаю знаю что это такое так вот Всем известен Дмитрий Хворостовский. Удивительный певец, удивительный талант. Покорил весь мир. И вот в 50 с небольшим лет и взял и Почему? А он был не реализован. Скажите, как так? Это же талант еще. Там -то он, каждый, каждая сцена его хотела видеть у себя и так далее. Весь мир знаменитый. Да, но это было не его. Это был не его путь. Это путь, который проложили ему родители, а потом музыкальная школа, а потом поклонники, и все, и утянули его не туда. Это не его не реализован. А почему? А потому что он с детства был вот придавлен избыточными материнскими чувствами. Я это не голословно говорю, у меня была возможность с этим познакомиться поближе, и я говорю это определенно. Понимаете? Поэтому найти свое предназначение – это величайшая удача и большая редкость. На сегодняшний день менее 5% населения только на менее 5% нашли свое предназначение. Представляете? Остальные или живут не там, или не с тем, или занимаются не тем, но это не их путь, и это не их жизнь. И зачастую из-за вот избыточного материнского чувства дочери зачастую повторяют жизнь матери, повторяют ее желания, ее нереализованные желания. Как мне недавно пришлось заниматься женщиной, которая уже 40 с лишним лет, и вдруг она увидела, что она все 40 лет она шла по пути, которым хотела пройти мать. Она делала то, что мать хотела. То есть она это увидела, то есть сопоставила все, когда вот мы в беседе, давайте вот посмотрим. И оказалось, это была такая истерика у нее, что оказывается она жила не своей жизнью. Она прожила более 40 лет, и из них 20 с лишним лет она жила не своей жизнью, а жизнью матери. Поэтому нереализованность – это еще один модуль проблем. Вот, уважаемые друзья, это то, что связано с избыточным материнским чувством. Еще раз, точнее, именно в первую очередь материнским чувством. Отцовское чувство здесь есть тоже, тоже бывает, тоже с избыточным, тоже создает проблемы, но оно не так ярко проявлено и не так часто встречается. А вот материнское, это, если вы посмотрите объективно на жизнь вокруг, на своих близких, друзей, знакомых, вы увидите...